Тепловое воздействие — это то, что улучшает кровоток в органе. Если нет медицинских или парамедицинских противопоказаний, то мы совершенно спокойно можем за счет того, что воздействуем на представительную железку более высокой температурой, улучшить кровообращение. А дальше есть такая народная мудрость. Вам помочь? Нет, вы мне не мешаете.